Сейчас ты говоришь с предшественниками, да, верно. Да. Нужно поговорить, пока ты не очнулся. Извини, что в такой важный момент. Банжу, ты ведь уже говорил с ним. Предыдущие владельцы один за всех. Раньше мы могли проявляться лишь в неустойчивых пространствах, но больше мы этим не ограничены. Один за всех вдруг стало стремительно развиваться. Предыдущие владельцы один за всех начали обретать форму. Это помогло нам явиться перед тобой. Если что, твоя личная жизнь осталась личной. Я же мог хоть как-то говорить. Что вы хотите сказать? Так ты можешь говорить. Знать причины своей гибели. Как выяснилось, один за всех не предназначен для простых людей. Од... Нет, погодите! Всемогущий прожил намного дольше, а сила при этом была уже мощнее. Это верно. Мы здесь, чтобы рассказать тебе, какую проблему заметил Яге у владельцев один за всех. У большинства причуда была недолго. Они погибали в бою. Мы стали думать, что же такого было. Тем я выслушал брата, и все стало ясно. Все это время мы думали, что сознания предшественников живут в один за всех. Раз стали проявляться другие причуды, Шишки, мне уже не передать силу простому человеку. Только если появится очередной беспричудный, нуждающийся в силе, Идзуку, Ты сможешь убить Шигараки Томуру? Понятно, что пацан страдает, раз в нем поселился все за одного. Даже в тот момент в его глазах была одна только ненависть. Ведь так его растил все за одного. У нас с мальцом мэном, все за одного дважды пытался украсть причуду, и оба раза не смог. Чтобы починить себе один за всех, нужно сильное чувство, эмоция, которая превзошла бы один за сильнейшего желания не принимать все за одного. Считается, что один за всех создано для уничтожения все за одного. Наверное, нечестно после всего говорить тебе, что отказаться ты не можешь. Чтобы победить все за одного, я бросила сына. Такой позор для нас, взрослых. У самих так ничего и не вышло, и теперь мы сваливаем все на подростка. Когда он полностью станет чудовищем, его уже никто не остановит. Ты будешь готов остановить его, даже убив. Я увидел, что он в беде. Я это почувствовал, Но. Вы тоже начнете помогать. Без вас никак. Избежать хаоса. Теперь все изменилось. Поговорим в другом месте. Я все расскажу.